Всем большой привет, на связи Евгений Карташов Мне часто задают вопрос, Женя, посоветую специалиста Вот нам надо сайт поправить, нам надо сделать интеграцию с Бизоном Либо сделать интеграцию с Битриксом А у нас надо сделать интеграцию там, бота с какой-нибудь CRM-системой Нам нужно поправить макет, сделать баннер, сделать видеомонтаж, озвучить ролик Иными словами, есть большой запрос на специалистов, которые сделали бы одну либо другую услугу я, так как человек, который сам занимается uh, интернет-бизнесом, у меня часто у самого возникают задачи. Мне нужно, допустим, видео, которое я записал, перевести его в слайд-шоу, перевести его в чек-лист, в инструкцию какую-нибудь. Это должен кто-то сделать, не, не я, да, потому что мое время, оно стоит дороже, чем вот работа специалиста. И если вы столкнулись с такой же задачей, да, вам нужны специалисты на выполнение разнообразных э, задач, чтобы они это делали качественно, и это вам стоило недорого, и вы гарантированно получили результат, от себя порекомендую биржу Work, я ей пользуюсь последние, наверное, полгода, и давайте сейчас расскажу, что здесь есть и как вы можете это использовать. А вы уже сами посмотрите, насколько вам это подходит. Но точно uh, Quark вас очень сильно будет разгружать по любой текучке, по любым... Uh, рутинным задачам, которые вам не стоит делать. Ну, к примеру, там, проанализировать 100 конкурентов на предмет того, какие у них социальные сети, какие у них продукты, сколько они стоят, какие у них названия. Зачем вам тратить на это время? Вы просто отдаете задачу на Кворк, вам за 500 рублей человек соберет всех конкурентов, проставит все это аккуратно в табличке, как вы им скажете делать, и через 2-3 часа вам отдадут эту работу. То есть вы гораздо больше заработаете денег, делегируя такие рутинные задачи, которые вам лично не приносят денег. Да, то есть, ну вот логика в этом а, Процесс регистрации простой У вас будет э, ссылка на, этот, э, на биржу под этим роликом Либо в боте, если вы смотрите в боте Ну, короче, ссылка на регистрацию у вас будет Нажимаете на нее, попадаете на сайт Процесс регистрации максимально простой Указываем имя, указываем э, почту, указываем телефон э, И пополняем, соответственно, бюджет на необходимую сумму, чтобы вы могли работать Быстро расскажу, какие задачи я выполняю, потому что, может быть, вы даже не знаете, что такие задачи можно выполнять с помощью биржи Первое. Мой личный совет. Делегируйте абсолютно все задачи, которые вы не умеете делать, либо выполнение которых у вас будет занимать слишком много времени Ну, к примеру, моя, допустим, слабая сторона. Я не очень хорошо пользуюсь графическими редакторами. Я не могу сделать что-то красивое. Я могу делать... Типовые баннеры, допустим, так как я таргетолог, я настраиваю рекламные кампании Я могу делать ну плюс-минус вот такие баннеры, как вот эти выглядят То есть вот таким максимально простые Я не могу делать это красиво Соответственно, для того, чтобы сделать красивый баннер Мне надо либо там начинать проходить обучение по фотошопу, по конвею и прочим штукам Учиться рисовать, для этого нужно набивать руку То есть это занимает какое-то время И я предпочитаю не тратить на это время, а просто сразу заказывать готовые макеты А как это делать? Нажимаем на дизайн а У нас что может быть? Первое, что я заказываю, это инфографика То есть когда я запускаю какой-то продукт с продажу Если мне необходимо указать какие-то переменные, чтобы они выглядели красиво и понятно То я использую часто инфографику Достаточно интересный э, раздел То есть все, все, что вам может прийти в голову, вы можете отрисовать с помощью людей, которые умеют это делать да? То есть вы можете увидеть, допустим, вот э, красивое, да, показывает, что нарисую инфографику или социальную рекламу Давайте посмотрим а пени за просрочкой, ну то есть понятно, что этот продукт связан как-то с погашением кредитов или что-то в таком ключе. То есть если вам необходимо и указать, ну вот такого плана графику в ваших баннерах, либо на вашем сайте, спокойно заказывайте, допустим, вот Александру, он это выполняет. То есть я заказываю чаще всего это а, инфографика, а я заказываю... Мобильный дизайн, то есть если у меня допустим, маленький лендинг, и мне необходимо адаптировать мои баннеры с большого сайта, да, с моего большого проекта в маленькие мини версии, адаптированные под мобильные телефоны, то мы заказываем соответственно, мобильный дизайн Также это дизайн социальных сетей, здесь все достаточно просто Дизайн социальных сетей это любая графика, которую вы публикуете, да, то есть превьюшка для YouTube оформление для Инстаграма, то есть все, что вы чаще всего видите, вот эти бесшовные дизайны, это шапки для социальных сетей, они все здесь есть, и эти люди на этом зар... они этим зарабатывают, и они это делают хорошо, то есть они умеют рисовать красивые шапки. То есть зачем вам тратить время и делать что-то страшное, когда вы можете достаточно быстро заказать и вам это сделают. А это первое, да, то есть чаще всего я пользуюсь инфографиками и дизайном для социальных сетей. А второе, что я часто использую, это Разработка IT – это доработка сайта А что сюда входит? То есть если вам необходимо установить какой-нибудь а, код ретаргетинга к вам на сайт ретаргетинга, да, Вам необходимо установить какую-нибудь форму, а, чтобы у вас работал сайт на тильде И эта форма была с гид-курса, либо наоборот, чтобы у вас все срабатывало То есть вам необходимо какую-то сделать интеграцию разных сервисов То это может быть доработка сайтов да. То есть, соответственно, вы обращаетесь сюда И люди, которые умеют это делать, достаточно быстро Вставляют необходимые коды и ваш сайт работает быстро То есть вам не надо там, тратить полдня на изучение YouTube, читание каких-то муналов. Люди это делают быстро, да, вы экономите тем самым время То есть доработка сайта я достаточно часто пользуюсь Потом еще я периодически заказываю парсеры что за парсир? Парсия это разные программы, которые могут а, искать информацию под вашу задачу. У меня одно время была задача: я парсил выдачу Авито а, на предмет товаров по одному городу. То есть я смотрел, ну условно, мне необходимо было знать, сколько, а, сколько продается елок а по какой цене и сколько их в день публикуют на Авито. Соответственно, был написан парсер, по-моему, за 2700 рублей, который каждый день выгружал всю аналитику по всем продавцам елок, и было видно, сколько людей продают елки, как часто они публикуются, что, сколько действительно уникальных объявлений, потому что там один человек может их делать, там 200 объявлений. При этом везде плюс-минус указан один и тот же контактный номер, да, то есть место, где это находится. И становится понятно, что на рынке там находятся не 2000 человек и объявлений, а всего лишь там 17, и один из них, это 17, он делает 1500 объявлений в день. То есть парсер помогает решить вот такую задачу. Плюс, соответственно, если вам необходим какой-то контент с помощью парсера, вы можете парсить всю выдачу Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте, Телеграма на предмет упоминания чего-то. Да, то есть вот парсеры, они занимаются такими задачами. То есть если вам необходимо, то вот это делают парсеры А что еще? То есть скрипты, а, также заказываю периодические скрипты То есть если вам необходима форма там обратного отчета для сайта Либо вам необходимо, чтобы когда человек регистрировался там У вас, допустим, на ваш вебинар Чтобы а, контакт, который он оставляет Также добавлялся не только там, к примеру, вам в одну систему Там Git-курс, а еще куда-нибудь там в Bot Help Либо в другие системы Вот это все делается с помощью скриптов То есть люди, которые... А, знают, как это делать, они спокойно пишут такие скрипты, да, и это чаще всего стоит недорого. Это вторая, третья, да, задача, которую я решаю. Четвертая задача это то, что многие не знают, и я этому безумно удивлен, ну, удивляюсь там, это работа с текстами и переводами. А что здесь я чаще всего использую? Первое, самое лучшее качество информации всегда есть на Западе, поэтому если вы если вам необходим максимально качественный контент, максимально разжеванный, вам нужно дополнять ваш сайт качественным текстом, то лучше всего заказывать переводы. Да? То есть есть опция, когда люди заказывают себе эм как он называется, рерайтера, да? то есть копирайтер, который занимается рерайтом. То есть он берет готовый текст, и этот готовый текст переписывает на свой лад, так словно это новый текст. Я не рекомендую заказывать рерайтеров, лучше, за... лучше найти 10-15 западных источников, а первые источников, которые делают максимально качественный хороший контент, и через переводчика переводить эти статьи и, соответственно, добавлять их себе на сайт. То есть эти статьи вам будут приносить гораздо больше клиентов и эм, лояльная аудитория, чем вы будете пересказывать уже сто раз пересказанный материал. То есть переводчиком, переводчиком пользуюсь. Еще один момент очень важный, это использование набора текста с аудио-видео. Вот, допустим, те, кто занимается инфобизнесом, кто проводит всякие мастер-классы, планерки и прочее, вы можете передать весь этот материал в аудио-либо видеоформате, и люди вам его расшифруют в текст. А причем а, есть две опции, вам могут просто дословно, то есть как расшифровка, вот прям вот как вы разговариваете, так это перевести в текст Но также вам могут сделать художественную редактуру этого текста То есть вы проводите какой-нибудь мастер-класс, вебинар, а, люди все это переводят в текст Потом они все это а, вычищают, чистят, а, делают художественную редактуру И у вас на выходе получается готовый продукт, ваша PDF-книга, либо что-то в таком ключе Да, То есть э, чек-лист, книжка некоторые главы ваших книг и прочее. То есть таким образом, если вы, допустим, занимаетесь инфобизнесом, то в инфобизнесе чаще всего надиктовывают главы книги, а потом эти главы книги отдают на расшифровку, и вам в итоге выдают уже готовые расшифровку текста, вы потом с ней работаете. Соответственно, также это продающие тексты. Если вам прям сложно писать, то вы выбираете людей, которые умеют писать тексты, и они вам пишут под ваш товар готовый текст, и вам не надо ломать голову, как его писать и что с этим делать. А также что еще может быть? Часто, периодически бывает такой вопрос, ну, по крайней мере, мне задают его. Есть ли какие-то люди, которые могут озвучить текст, который вы написали, либо озвучите ваше аудио? Да, то есть, ну, точнее говоря, вы вдаете какой-то текст, вам необходимо, чтобы его красиво озвучили, записали, сделали презентацию, анимировали этот ролик. Все это делается здесь, опять же. То есть, вы можете нанять себе профессионального диктора, который озвучит ваши тексты. Это первый момент. Также вы можете. Заказать видеоролики, как дудл видео. Дудл видео это когда а, рука на экране что-то начинает писать, да, и появляется в итоге картинка. Либо это может быть некоторая анимация, когда что-то происходит. Да, чаще всего во всяких а, проектах а, используется, да, на главной странице анимация. Это могут быть промо-ролики, это может быть 3D-анимация, слайд-шоу. То есть вы можете заказать, чтобы за вас сняли скринкаст по какой-то программе, по какому-то сервису И вы вообще в этом плане, ну то есть вы фактически, если вы занимаетесь там инфобизнесом или каким-то проектом Вы можете выполнять всю работу другими людьми, не показывая себя, если вдруг, вам для, если вдруг вам это необходимо То есть это вот пятое, что я использую А шестое, это рубрика «Бизнес и жизнь» — это персональный помощник а что я здесь использую? Чаще всего э, это поиск информации. То есть, допустим, мне необходимо найти конкурентов, которых, к примеру, не знаю, в Сыктывкаре продают э, курсы по таргетированной рекламе. Вот, допустим, еду в город, и мне нужно там выступить. Мне необходимо понимать, кто мои конкуренты. Как можно сработать, как можно с ними работать. Ну, я как пример, просто говорю. Нанимаешь человека, он собирает по всем контактам всех людей, которые занимаются услугами таргетированной рекламы в городе Сыктывкар И выдает тебе табличку, и ты с этой табличкой уже дальше работаешь Это первое, да, то есть поиск любой информации, абсолютно любой информации Хоть, я не знаю, собрать всех, кто продает пряники в Краснодаре на улице там Красная То есть человек пройдет, все это собирает, то есть это люди реально делают а второе, это работа в программах MC Office Часто бывает такая история, когда вы делаете всякие выгрузки с ваших баз по клиентам по, Ну, в общем-то, разные базы и вам необходимо их как-то просортировать, отсортировать Делать сложные сегментации, легкие сегментации Либо отредактировать что-то, починить какие-нибудь скрипты а люди, которые работают в MS Office хорошо, да, MC -офис, они это все могут вам поправить и выдать уже такую хорошую вещь У меня какая была история, я делал импорт 12 баз с разных сервисов и Мне было необходимо найти их сопоставить между собой по e-mail И, соответственно, человек выполнил за час, соединил 12 таблиц, убрал все дубли И это все стало прекрасно работать, я бы это в жизни бы не сделал бы то есть имейте в виду, что там за буквально 500-700 рублей люди готовы это сделать за вас а, И еще один момент, это то, что я тоже использовал, это продажи по телефону Когда, если вы опять же занимаетесь инфобизнесом, у вас падают постоянно заказы Нужно, чтобы эти заказы как можно быстрее кто-то прорабатывал Соответственно, вы можете найти человека, который будет прозванивать все падающие заказы на предмет того, что когда будете оплачивать, если вопросы и прочее, либо проводить телефонные опросы. Телефонный опросы тоже хорошая штука, когда вы собираете конкурентов, к примеру, список, но опять же, но опять, как раз уже сказал, допустим, кто продает пряники на красное, да, красное в Краснодаре. Соответственно, заказывайте телефонный опрос и человек от имени ну, вас либо кого-то еще прозванивают все эти точки и спрашивают, к примеру, а продают ли они пряник с имберем? Ну, допустим, если это вот ваша история, вы хотите выйти на рынок с новым а, продуктом. И он все это проходит, пробирает. Плюс также это может быть нам специалисты, то есть, если вам необходимо когда, человека, то с которым вы будете долго работать, не как разово, как какой-то проект, что вот вы сделали и заработали, а чтобы человек работал с вами в команде, вы можете найти специалистов, и люди вам их будут действительно искать. А это то, как я использую. да? Достаточно долго, наверное, даже получилось, на 15 минут. А как еще здесь можно работать? Ну, соответственно, вы выбираете тот блок, который вам необходим, нажимаете, допустим, на логотипы, и вы можете выбрать уже из списка людей, которые этим уже занимаются. То есть, если вам нужны какие-то логотипы, вам кажется, что это интересно, вы хотели бы себе такой, вы просто выбираете себе, допустим, логотип, после чего ставите на «Заказать». Соответственно, нажимаете на заказать, и начинается процесс. То есть вы сразу же вносите оплату и начинаете работать с человеком. Ему уже падает заказ, и вы начинаете с ним работать да, после, после процесса оплаты. Ну Это несложно, то есть вы здесь все интуитивно понятно, будете проходить... В формате обычной логики, что заказать услугу, заказать, дальше, дальше, оплата, оплата, и все, и начинается работа. Но если а, здесь, к примеру, нету той услуги, которую вам необходимо заказать, как это сделать? А здесь есть кнопочка, называется «Добавить проект», то есть «Мои проекты на бирже». То есть вы хотите купить, да, то есть вам необходимо заказать что-то. Нажимаете на, то есть выходите на главную страничку, да, на главную, нажимаете «Добавить проект», Добавляете свой номер телефона, чтобы произошла верификация, да, то есть это необходимо, чтобы в случае чего вы могли, допустим, заново зайти на Quark, чтобы никто не увел вашу учетную запись, чтобы у вас никто не вывел ваш бюджет, который, да, который вы пополнили, который вы уже использовали. Верификацию на всякий случай пройдите. Либо вы нажимаете также на проекты и вы видите сразу же блок, опишите, что необходимо сделать. И здесь все достаточно просто написано на русском языке. Сложности быть вас никакой не должно. Разместите свою задачу на бирже. Ваш проект станет видимым для тысячи фрилансеров. Иными словами, мы сейчас с вами опубликуем некий проект, и пользователи, которые находятся в статусе не а, покупатель, точнее в статусе продавец, а... а запутался. Покупатель — это вы. Вы как а, покупатель услуги, а продавец — это тот, кто оказывает услугу. да, То есть вы как покупатель... А, как покупатель. То есть вы вводите название задачи: допустим, там установить код ретаргетинга на сайт. Да, допустим, вам необходимо установить код от ВКонтакте либо от Facebook к вам на сайт, чтобы он работал. Опишите, что необходимо сделать. Соответственно, вы говорите, что там у нас есть такой-то сайт, нужно сделать то-то, то-то. Код отдам исполнителю. Если есть какой-то файл, который вам необходимо прикрепить, допустим, аудиозапись, которую нужно расшифровать. Либо текст документ, который нужно исправить. Да, вы нажимаете на «Прикупить файл и отправляете его, соответственно, к задаче. После чего указываете рубрику, в которой вам необходимо выполнить работу, к примеру, если это поиск информации, помните, да, то есть мы когда сами искали, то а, поиск информации это персональный помощник и поиск информации. То есть мы делаем все то же самое. То есть, это рубрика, рубрика бизнес и жизнь категория. Дальше это у нас получается. А, персональный помощник. Выберите цену, ставим, допустим, что 1000 рублей, готов рассмотреть предложение выше, если уровень исполнительно будет выше ну То есть, если вы оставляете вот эту галочку, то а, человек, который вам откликается, может указать, что он готов выполнить эту работу не за 1000, а за 1300 После чего нажимаете разместить Я сейчас этого делать не буду, но суть очень простая У вас в проектах появится список активных проектов, и вам начнут обращаться пользователи, которые готовы выполнить эту услугу И вы уже им а, задаете вопросы Проверяете их, понимают ли они задачу. И когда вы уже все обсудили и договорились, вы принимаете человека на выполнение задачи. И, соответственно, в процессе выполнения задач, когда вы полностью пройдете все шаги, связанные с тем, что вам сдали работу, вы ее приняли, вы просто принимаете работу, с вашего счета списываются деньги, и у вас будет проект как выполненный. И все. То есть и вы таким образом работаете. Сразу скажу, что вы можете... Вот в этих формах не пишите контакты, ну, ровно, какого формата. Не пытайтесь отсюда вывести человека на контакт вне сети Quark. Это запрещено система. То есть вы не можете написать здесь телефон, Позвоните мне, договоримся, и потом условно работать без кворка Это запрещено правилами. Вы все, все диалоги, которые вы ведете, вы должны проводить именно в рамках самого корка Если вы будете уже как-то заинтересованы работать с данным человеком, уже контактируйте и с ним в процессе в самой коммуникации. Например, ну, файлы, которые вы друг другу отправляете, либо на сайт, куда вы человек добавляете ему доступ, уже там дайте как дайте понять, что вы готовы с человеком дальше работать а через самую форму, либо через кворк Не пытайтесь обменяться контактами, это запрещено, и а, вас за это могут наказать ну, точнее как как наказать вам просто проект который вы опубликовали его заблокируют то есть деньги ваши никуда не денутся ничего не произойдет просто вам а, ограничить доступ именно к этому проекту к этому пользователю чтобы вы с такой ситуацией не сталкивались старайтесь решать все вопросы в рамках самой системы и уже как-то в процессе коммуникации там в передаче файлов либо э, в построении ботов либо расшифровки укажите там дополнительные контакты чтобы человек мог с вами связаться в целом это все, а кворка вам будет достаточно, чтобы лишь решить любые вопросы, связанные с онлайн-бизнесом и ведением любых задач. А я сейчас, кстати, случайно нажал на программу на заказ. Я вспомнил, что я в свое время, когда был один из проектов по похудению. Заказывал программу, которая считала процент жира в теле. То есть я за нее заплатил, по-моему, 450 рублей. Ее написали буквально там за 3 часа, потому что это достаточно просто. И человек вводил формулу своего веса, свой рост, нажимал просто на ОК, OK, и ему передавало сразу же, с какой, у него, какой у него вес, ну с какой процент жира у него был лишний. И в этой же программе я оставил ссылки на все свои социальные сети, потом эта программа улетала там по, по интернету, и люди с нее приходили вирусно. То есть, иными словами, вот абсолютно любая задача, которая вам приходит в голову, вы можете ее решить с помощью специалистов, которые есть на Кворке. Все, если есть какие-то дополнительные вопросы по Кворку, пишите в комментариях, а так все достаточно просто. А ссылка на регистрацию есть под этим видео, либо в боте, где вы смотрите. Ну, иными словами, ссылка точно есть нажимаете именно на нее, регистрируйтесь, делайте тестовый заказ, смотрите, как это работает, можете заказать что угодно, поиск информации, пробив чего-нибудь, да, то есть по вашим конкурентам, э, инфографика, дизайн, баннеры, что угодно, заказывайте, пользуйтесь, это прекрасно работает, все, желаю вам скорейшего разгружения себя всех рутинных задач и переключения на те задачи, которые вам приносят именно деньги, да, чтобы вам было проще, легче и комфортнее. Все, на связи был Евгений Карташов, пока-пока.